С вами Маки Чародей Антон Чалей. И сегодня мы рубанемся в Слизарю. Игра, хоть и плагиат, но получилась очень четенькой. И поиграв в эту игру до видео, я выработал некоторые тактики. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Первая тактика борзового гопника. Вы берете и просто дайте до всех, просто до смерти Дебёпываетесь Чё такой большой, а? Ничего, ну да, Отличная тактика Вторая тактика быстрого червя Вы просто берете и все время ускоряетесь <музыка> Минус в том, что вы тоже иногда Не успеваете соображать Тактика мирного червя Нужно есть только корм и бежать от всех вообще нафиг. Четвертая тактика. Тактика подсоса. подсоса. Нужно подсасываться к большим червям, если вы понимаете, о чем я. Вот, ребята, и я попробовал себя в новом жанре. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые уходят целых два раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк. Написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!